Народ, всем большой привет! Наконец-то у меня появилась возможность подвести итоги розыгрыша, где надо было придумать навык в игре калибр. Я опоздал на несколько дней, но ну, вот там пандемия, работа и все такое. Просто не было возможности, сорян, если честно. Вот рука на калибре, как говорится. А, так вот, в том розыгрыше надо было придумать игровой ник. Четыре победителя выбираю я, соответственно, и одного победителя выбираешь лично ты. Для этого пройди... в в видео с розыгрышем, нажми лайк по тем комментариям, которые понравится тебе больше всего, и этот человек получит э, тысячу монет. Если это будет два победителя, там я уже буду решать. Но победит тот еще, кто наберет больше лайков. Так что переходи в этот видос ссылочки в описании и соответственно выбирай победителя по своему смотри так как 4 победили которые я выбрал ну это лично мое мнение я конечно уверен что большинству может это не понравится кто-то с этим будет не согласен но еще раз народ это субъективка поэтому что поделать у меня было топ-10 из них я с большим трудом смог взять хотя бы топ-4 потому что я метался от одного комментария к другому этот мне нравится этот мне нравится но призовых мест всего 4, поэтому народ сорян. В общем, давайте подведем итоги. А там уже пишите в комментариях, где я прав, где не прав, будь что будет. Но это говорится лично мой выбор. Кстати, некоторые комментарии повторялись. Большое спасибо некоторым, кто писали по 3-4 комментария. Но тем не менее, я выбрал то, что я выбрал. Поехали первый победитель. У uh, низко несколько комментариев, там домоклов меч, но мне больше всего понравилась военно-полевая хирургия. Исключительно для медиков, и находится он в тактике боя, либо, возможно, в новой ветке. Об этом мы разговаривали в виде с розыгрышем. Так вот, если вы упали, то можете поднять союзника прямо как алмаз, но вместо этого либо минус один, либо два шприца. Тут реально не знаю, ибо у некоторых оперативников и так мало поднималок, но я говорю как ПВЕ игрок. Или для поднятия нужно иметь 40, 80 или даже 100 энергии, чтобы можно было использовать этот навык, и да, попутно используя шприц. В общем, с ограничением сложно, нужно додумывать, но как вариант. В общем, в чем заключается навык, как вы поняли, очень, кстати, прикольно будет в ПВЕ, -хе, если всех убили. Особенно последнего били медика. У него есть возможность доползти до союзника и поднять его. За это он будет расплачиваться, например, двойным расходом шприцов. И плюс, ну то, что ему энергия, не энергия, мне кажется, не столь важно. Но вот то, что будет тратиться шприцы, это прикольно. Даже в ПВП это будет довольно интересная фишка. Если она будет стоять именно у медиков. Конечно, расход шприцов будет бешеный. Но, тем не менее, поднять можно будет... Кстати, можно даже сделать ограничение, что долго поднимать, например, или как-то так сделать. Но этот навык, по крайней мере, от Империала. Мне... Или как-то правильно. имерил. В общем, от этого человека данный навык мне понравился. Не знаю, как вам. Пишите. Так, следующий навык у нас... Давайте запустим поиск с... <с, <if you're in English> с английским очень плохо. В общем, навык называется Тяжелый марафон. Дает оперативнику двойной shift. Соответственно... Это значит, что если нажать один раз, то оперативник, грубо говоря, бежит со скоростью 5 метров в секунду и тратит 10 очков на выносливость. Но если игрок во время бега нажмет еще раз кнопку shift, то оперативник станет бежать, к примеру, со скоростью 6 метров в секунду, но при этом начнет тратить стамину 18 либо 20. Потребление стамины 80-100, скорость бега 25 на все классы. Придумал Джуман джиджи -Джи, кстати, ютубер тоже, мне данный навык нравится, вы все знаете, что скорость бега у нас в калибре очень ужасная, мы очень медленно бегаем, хотелось бы бегать быстрее, хотелось бы стамины больше, чтобы немножко подинамичнее игра стала, но тем не менее такой навык позволит, да, занять вам позицию быстрее, но вы должны понимать, что вы потратите и больше стамин. И здесь вам надо быстрее порешать, что лучше выбрать: добежать быстрее, но потратить больше стамины, либо добежать как обычно и потратить меньше стамины, чтобы у вас еще стамина потом осталась на другой рывок. В общем, лично для меня двойной shift был бы прикольный. Во многих играх он используется, правда там нету стамины, но как баланс-направка, фактически двойной расход, либо можно даже не двойной, а там не знаю, там ну тройной слишком много, ну полуторный, ну мне понравилось. Больше расход стамины, больше скорость, но ну, это балансно, ну, это баланс. Знаете, народ, вот действительно очень тяжело. Я даже вот сейчас сижу, подвожу итоги и уже начинаю заново перечитывать какие-то навыки. и такое, а может быть этот, может быть вот этот. И это, блин, вы не, не представляете, как это сложно, потому что много хороших, интересных идей. И, и вроде есть идеи хорошие. Но с другой стороны, какая-то там реализация немножко не так, как мне хотелось бы, да, или как я бы видел, что это было плохо в рандоме, например. Ну, блин, очень многих хочется раздать, если честно, очень многими, и очень тяжело выбрать. Да. Есть навык очень простой, там, например, добавить хп, и за счет этого убрать одну плашку брони. Вроде бы просто классно, но как-то слишком просто кажется. Но с другой стороны, это хороший выбор, хороший навык, поэтому очень тяжело выбрать. Я потратил уже 20 минут вне видоса, чтобы заново где-то что-то пересмотреть, переиграть. В общем, это сложно. Подвожу так, как есть, иначе я точно сойду с ума. Один из навыков предложу генерал Нет, который мне понравился. Кстати, будет один дополнительный. Еще тысяча нет, пока я перечитывал навыки. В общем... Называется шлем джигернаута. Уменьшение получаемого урона в голову на 10% защитные материалы и ограничение класса поддержка. Ну куда им еще? И 10% от урона не сильно изменят геймплей. Но приятный бонус для оперативника с одной плашкой брони. Конечно, оперативника с одной плашкой брони уже достаточно мало, но навык, который уменьшает вхождение урона по голове, ну, довольно-таки интересный навык для PvP, по крайней мере. Этот навык я бы себе поставил, если честно, в обязаловку, наверное. Но есть, в принципе, и другие более интересные. Тем не менее, такой навык имеет право быть. Дополнительную тысячу монет я хотел бы выделить человеку, который написал много навыков. Это вне категории, я уже только что решил его наградить. Ник у него называется Балаболка. Мне понравился, кстати, ну, есть прикольные идеи, конечно, не совсем как сказать, согласен с полным в, в, в, написанием, да. но частично можно было взять, например, очень прикольная идея, это когда оперативник получает бонус, оставаясь один в 4 или 1 в 3, например, когда ты остаешься 1, и у тебя 3 противника, либо 4. Довольно-таки прикольно. Можно какой-то небольшой бонус дать, например, плещить хп. Ну, вот это, вот это уже, если там ты победил, вот это я уже, конечно, уже перебор, слишком сложно с добиванием и так далее. Но какой-то бонус, когда ты остаешься 1 в 3, 1 в 4, я бы, конечно, дал. Это было бы интересно. Не, не что-то прям мега сильно мощное, но какой-то бонус можно было бы поставить. По крайней мере, звучит интересно. Тут много и про передвижение с лишением брони. Точнее, одной обоймы, либо там разные вариации предлагал. В общем, тысячу монет получается еще и балаболка. Вот. Я считаю достойная Достойной идеей. Прикольно. Так, давайте выберем последнего победителя. Наконец-то. Пока я не нашел еще, еще одного еще одного... Так, последний из тех, кто хотел бы наградить Является Степан Васильевич Его навык называется Крыса, либо диверсант Находится он в тактике боя при использовании этого навыка, при количестве хп ниже 25, эффект метка исчезает. Но скорость ходьбы и рывка снижается на 0,5 метров в секунду и появляется при количестве хп выше 25%. Можно применить только у штурмиков. Соответственно, если вы вас почти убили, у вас очень мало хп, с вас пропадает эффект метка, вас не видно, вы фактически тень, вы вспомните туман войны. Вот, соответственно, но вы медленнее передвигаетесь, чтобы меньше нагибать, не обязательно на 0.5, можно даже на единичку там или больше. В общем, тут можно поиграться с характеристикой. Но как только вас отлечат, либо вы воспользуетесь аптечкой, вы автоматически начинаете светиться, как любой другой оперативник. Как-то так. Вот таких победителей я выбрал. Надеюсь, вам данную... Розыгрыш понравился, вы обязательно пройдете, Проголосуете в прошлое видео В котором можно выбрать тот комментарий Точнее тот навык, который лично вам понравился Потому что, ну, пишите Что вы думаете про мой выбор Очень обидно, если честно Я представляю, если вот вы видите себя Вот вы тут здесь, вы что-то придумывали Тоже здесь есть интересные вещи Все есть, но сорян С вами был Димон, пока-пока Участвуйте, побеждайте Жизнь прекрасна